Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор и больше всего в жизни я люблю открывать свои парки. И приглашаю вас в этот парк или приглашаю вас посмотреть мое видео, потому что я хочу поделиться своим комочком радости с вами, потому что это самая большая радость, которая у меня есть в жизни. Этот парк называется «Долина мечтаний». Итак, друзья, я приглашаю вас помечтать вместе со мной. Первая локация называется «Сады затерянных цивилизаций». По одной из версий, в которую я в принципе верю больше всего, когда-то очень-очень давно на Землю прилетели пришельцы, их космический корабль потерпел крушение, и они поселились на нашей планете, и вот появились вот такие прекрасные создания, да, фантастические, нереальные твари, обжили нашей планетой, посмотрите, посмотрите, какие они красивые, неповторимые и просто фантастические. Ну, а здесь вы можете погрузиться в глубину этого сада и посмотреть, как же они живут. Фантастические водопады, которые сделаны с фантастических конструкцией. Ну, хочу, чтобы вы обратили особое внимание Какая атмосфера ощущается под этими конструкциями. Здесь они уже выглядят более величественными. Смотрим на них снизу вверх. Да, и вот видите такие вот, такие вот летающие скалы. И, кстати, это только начало, здесь будет очень много озеленения. А, друзья, а вы любите э, попадать в затерянные места, в затерянные миры, вообще такие, знаете, э, там, где вроде бы когда же не ступала нога человека? И Сейчас за этой скалой я хочу что-то вам показать. Это пещера, в которой будут жить э, первобытные люди. Еще там будет жить саблезубый тигр, и сверху еще будут по этой пещере ходить мамонты. Обратите внимание, сколько красивых фотозон, фотолокаций внутри пещеры и снаружи. Между водопадами созданы секретные проходы, чтобы пройти и не намокнуть. Здесь мы попадаем в пещеру, проходим по мостику, и мы можем видеть водопады изнутри. Тут, кстати, три водопада. И каждый водопад... Это интересная фотозона. Это фантастическое зрелище. Работает туманная установка, которая создает облако. Обратите внимание, какой красивый вид открывается из грота на водопад и на это туманное облако. Водопад тянет это облако вниз. И у нас получается водопад из тумана. Видите, облако спускается вниз и стелется по вот этой лагуне, по этому озеру. Очень красивая фотозона. А еще, друзья, вы можете увидеть здесь пещеры для летучих мышей. Кстати, самое интересное, что... Мы только вчера открыли эту локацию, и уже летучие мыши действительно поселились в этих пещерах. Они как будто знали, что для них построили домики. Ну, конечно же, я вам открою маленькую тайну. Из этих э, отверстий будут тоже падать водопады в виде дождя. Подсвечиваться, капли будут подсвечиваться солнечным светом. Это будет красиво. Друзья, спасибо вам за внимание. С вами был Костя Юдин, ваш ландшафтный архитектор. Очень рад для вас снимать ролики и особо рад для вас строить парки. До новых встреч. Пока на моем канале и в моих парках. Пока.